поиски ремня продолжать. Мы <тит> нашли <тит> <Если> хороший. Да. Реально <тит> хороший. Реально хороший. Сказали, Реально хороший. Сказали 7 сорт, но <тит> <тит> 6, 700, но я хочу договориться на 500. Вот этот большой такой, более не сам мягкий. Да. А вот делаешь ровно? Это хороший грамм. Да, не так уж Да, не так уж и плохо. Просто с принтом, как, как, как, как, лицом, принтом. Просто, как, но Print like yeah. that, print like that, but this one, yeah. print like that. Yeah. No, this is leather. Yeah. No, this is one leather. Those are canvas. Canvas. Oh. that's white. Right. Okay. This is leather, and those are canvas. Okay. Yeah. Can you make? I like this one. Can you make this for me? I don't say, Big one сколько у них получается на их не 50 долларов? А, нет, 25, да? Примерно 30. Где-то 30, наверное, да. Ну давай всех Сейчас Олеся Евгеньевна точно скажет, сколько это будет. Да. 25 долларов. 25. пять. Нет, вот этот высокий. Межбанг. Угу. Центробанк. Например. Хороший ремень. Двадцать пять баксов. Хороший ремень. Двадцать баксов. баксов? Да. да. Ну, как ты и хотел. Ну да, примерно. Да, ну я я зато покажу. здесь кожа с двух сторон. Угу. Всё, теперь есть. Спасибо. Поветил. Вот такие шапки, мы да, вышли Сейчас да, на другой сейчас рынок на таком конец. Пойдем, да. Вот, смотрите, шапки. А там О, конец такой. Там конец, получается, где мы были или что? Да, да. там уже выход. Да. То есть это небольшое здание? Здесь основная масса, это вот это вокруг, вокруг, вокруг него. него. Завезли вот деньги. Сколько панам завезли? шапки я вообще себе это смотрел ну хоть ремень нормально нашли ребята я так рад 1868 сейчас хорошие качера это кстати весело то что 80 лет это кстати весело то что футболка футболка изюм стоит столько же сколько мальчим вождем до смотри юг макарек какие хочешь как-нибудь Так, сейчас мы пойдем на открытый рынок, где продается куча всякого барахла. где закупаются в основном приезжие туристы да ну и немного турок тут если знать то можно очень выгодно купить всякие вещи например носки трусы шарфы маечки всякие футболочки Сейчас посмотрим, как изменился ассортимент э, с лета по сравнению с летом. Ничего себе, сколько шарфов. Теплые по 150 лир. Вот это вот дядька, наверное. Но uh -huh. Никиты продолжается по шопингу. У него сегодня шопинг припадок. Да. Сегодня уже купил то я не собирался. Не собирался, но я не думал, что... это 250 лир, да? 200. 200? 200. Это, по мама покупала здесь платки синие, да? 200 лет, а, а там было? 450. Вот так вот. Надо все пройти. Окей. Oh, okay. А там мы смотрели, там была... Ты не помнишь маленькая очень людно будний день тоже пижамы э, теплые вообще толстые 180 лир 200 евро евро Get, uh, how much? How much? Никита отбегал весь город ищет носки 44 размера. А везде максимальный 42-й. Здесь же? О, она. О, это нормально. я искал носки, Они здесь есть. Неплохо. Сколько стоит? 150 за Пачку, 12 да? штук. Ну, это, это дешево. Нормально. Нет, пожалуйста. Да. пожалуйста. Uh, this, uh, this uh, I... Сейчас мы полчаса будем выбирать носки. А, ему нужен 46 размер, а не 44-й даже. Смотри, тут Роман Рейнс работает. Да, да, так вот. В Так похож. Uh, sure, right? okay. Okay. Он сказал, что типа 44-й это то же самое, что 46-й. Они всегда идут, не, не размер в размер же носки. Если, допустим, вот у меня размер 35-38 носки идут, да, да. у Вовы там а 40-42, 44-46 идет да, он... Вот эти тянущиеся, видимо. размер 36, стандартный размер. Стандартный размер. Не 44. Нет, я имею в виду, мой размер 46. Это не стандартный 41-44. Это 46. Yeah. Это один сантим, но между, там что 40 и 46, между, 40 и 46. Это один такой, да? Да, это один спасибо. 150, right? 150, yeah, right? We've oh. never so Thank you Have a good day. так, носки купили. Вот единственное, что неудобно на этом рынке, что здесь разъезжают машины и мопеды. Надо постоянно лавировать. Так, детские нарядные платьишки по 200-250 лир. Короче, завезли кучу теплых пижам, теплых кофт, да, халатов еще. Они любители халатов с чесами. Толстого к Олимпиаду завезли а еще много. Пальтишки, вот, тут завезли. Угу. плащи. Вон, видишь боев, типа, плавающий Иди сюда, сюда. Дворецки, дворецки, каваль. да. да. Это из Леброновского фильма, но знаешь, мне вот этот вот этот стиль даже больше нравится, чем который был в оригинальном Леброновском фильме. Ну вот Лейкерс. Смотри, тут вообще завал, конечно. Йок макарюк Её здесь только нету. А, ну, вроде раскрыл, здесь вот хорошего качества зачетные north face ну неплохое качество дольча габана вообще прорезиненная продуваться даже не будет Гус. Тоже неплохой. Пожито неплохо. Как для Канады ГУС. Что этот магазин находка? Здесь все. Причем хорошего качества копии. Так сразу и не скажешь, потому что вот здесь у них куча спортивных вещей. Такой вот заходишь. This one back, eh? А здесь куча копий. Чем нормального качества? Здесь, а вот это хреново, и... Посмотрите, смотрите, смотрите, смотрите, смотрите, смотрите, смотрите, смотрите, смотрите, смотрите, смотрите, Натя на вообще тут все висит, то, что лежит на полках, если что, всегда. You... А где ты видишь no, что no. она no. Тут нет ее. А нет, вот она oh. mm -hmm. Ты конечно быстро отвалится Да да Здесь Я Здесь Здесь XXL А у тебя да. Вещь. Вещь. Ну, качество хорошее. Да. Yeah. Внутри он жесткий. Оружие он нормальный, внутри он жесткий. Облегает? Yeah. Нет. Ничего рубашка нет. Ими здесь. Я не земля, я мирный. Да, к лицу. Теж желтый идет, желтый и красный. Ну это совсем лето Ну, она летняя, да, совсем. Синтетика. Это хлопок с синтетикой смешивает. Да, да, хлопок Ух okay. ты! Let's see. Покажи. Вау! Гангста! Wow. <laughs> So lira. lira. Art uh, 890 for this one. Okay, okay, I understand. You paid for this one. Understand. Okay. You understand now? В общем, мы нагулялись на Гранд-базаре и по рынку. Скупили, вот, скупился человек футболками. Мы проголодались и теперь идем тестить местную бургерную. Называется Бирбургер. Я прочитала отзывы. Там пишут, что вкусная картошка и вкусные бургеры по невысоким ценам. Мы предложили Никите поесть кебаба, но он не хочет мяса. Да-да, не удивляйтесь. Поэтому идем есть бургеры.